мои дорогие с вами Лилия Донскова и сегодня у нас обзор краски для волос от компании oriflame краска появилась в каталогах oriflame уже достаточно давно но несколько каталогов краска отсутствовала дело в том что компания изменила дизайн упаковки а сама краска осталась прежней мне прислали на обзор как официальному обозревателю черный оттенок конечно же я не стала менять свой цвет волос кстати кто смотрит давно мой канал тот знает что раньше я была брюнеткой но не черной конечно но темно-коричневым я красилась сейчас мой оттенок 9.0 как раз я получила новинку и решила быстрее опробовать эту краску итак давайте расскажу чем эта краска мне нравится во-первых у нее потрясающий состав адаптивная смарт-система придает волосам стойкий сияющий цвет надолго закрашивает седину на 100% дает богатые насыщенные оттенки и стойкий результат а вот экстра, экстра уход с льняным маслом питает дает ослепительное сияние шелковистость мягкость и волосы после окрашивания становятся просто восхитительными мне кажется это даже видно на камеру как сияют блестят мягкие пышные волосы я их очень люблю после окрашивания они становятся какие-то невероятно красивые состав украски получается у нас специальный крем окисляющий крем окрашивающий и маска бальзам который нужно нести на 2-3 минутки. маска отличная никогда не пропускайте этот этап потому что с этой маской действительно происходит волшебство волосы становятся сияющие как бриллианты и конечно есть инструкция в коробочке и внутри, вот здесь на инструкции вы найдете перчатки, которые помогут вам сделать самостоятельное окрашивание. Итак, что я делаю? Я открываю тюбик, то есть флакон, выдавливаю содержимое тюбика, закручиваю крышку, взбиваю все тщательно, отламываю кончик и самостоятельно распределяю краску по рядочкам, которые распределяю с помощью расчески и щеточки. Все распределяю, аккуратненько все взбиваю пальчиками, сильно не травмируя волосы. И оставляю на 35 минут, а потом просто смываю водой и наношу мою любимую маску бальзам. Держу ее несколько минуток обычно больше, чем 2-3. Стараюсь, там 5-10, хотя бы, мне она очень нравится. И после этого смываю и даю волосам высохнуть просто самостоятельно я немножечко подсушиваю феном если я куда-то тороплюсь а так обычно я стараюсь волосы феном не сушить как подобрать оттенок себе вы знаете если вы уже знаете какой вот цвет любите выбираете постоянно у вас уже что-то есть определенное это отлично а если вы решили поменять имидж и хотите сделать что-то новенькое себе я рекомендую сходить в парикмахерскую даже не в парикмахерскую сначала сходите в магазин где продают парики и померите разные варианты побудьте рыженькой побудьте черненькой беленькой шатенкой брюнеткой то есть попробуйте разные варианты и посмотрите с какими оттенками волос вы себе нравитесь потому что в первую очередь очень важно чтобы все было гармонично. Например, когда я была черной, такой темненькой, все мне делали комплименты. До сих пор многие пишут, что не хватает яркости, что раньше было лучше. Но по моему внутреннему состоянию с этим цветом волос я себя чувствую намного лучше, мне комфортно. Я, я человек позитивный, и этот цвет волос, он как будто бы со мной одно целое. Такой вот он солнечный меня Миша называет медовая блондинка такой какой-то медовый мягкий оттенок он просто дополняет мой внутренний мир поэтому я вам желаю попробуйте конечно новую краску если вы ни разу не пробовали я думаю вы удивитесь потому что она делает действительно волосы классными и долго не смывается то есть она в принципе не меняет цвет только когда отрастают уже корни сильно я делаю окрашивание один раз в месяц всего жду ваших отзывов если вы уже краску попробовали поделитесь своими впечатлениями и я вам желаю красоты яркой теплой солнечной весны с вами была Лилия Донского пока-пока